Эй, hey, всем привет, друзья, с вами я, тот самый ютубер Теоретик Зульфат, и сегодня я затрону довольно, очень объективно значимую для меня тему, тему третьего сезона Gravity Falls. Вообще, если начать с предыстории того, как я был связан с Gravity Falls, нужно вернуться в 2016-17 года, когда я только начал делать видео на ютубе, и делал я их про Gravity Falls. Да, я строил теории для новых серий данного мультсериала. Да, я также скорбил и сопливил, когда он закончился. Да, я также хочу, чтобы хоть кто-то сделал третий сезон. Но, к сожалению, этого никогда не случится. Или нет? Итак, давайте разберем, почему же на самом деле не вышел третий сезон Gravity Falls. Создатель Gravity Falls Алекс Хирш изначально планировал только два сезона. Сюжетная линия практически закончилась еще в первом сезоне. Второй же был посвящен разгадыванию загадок первого сезона. Многие думали, что возможно будут выходить мини-эпизоды, и из них мы соберем мини-третий сезон. Но, к сожалению, даже этого после окончания второго сезона не случилось. И тут у фанатов, да и у меня, такого же обычного фаната, назрел действительно хороший вопрос. Gravity Falls является культовым мультсериалом, который заменить практически никто не может на данный момент. Так почему же кто-нибудь другой, не Алекс Хирша, кто-нибудь другой не может создать третий сезон Гравити Фолз или хотя бы мультфильм наподобие Гравити Фолза? Придумать сценарий, позвать актеров, которые озвучили бы все героев Гравити Фолз. Ведь каждый в этом мире, каждый хоть раз, который смотрел Гравити Фолз, очень ждет продолжения своего любимого мультсериала. Знаете, я этого никому не говорил, но вам расскажу. С окончанием Гравити Фолзе, детство в принципе закончилось. И поэтому именно данный мультсериал оставил супер глубокий след в моей душе. Но давайте предположим, что третий сезон вышел. И тем более, как мне кажется, он действительно мог выйти по лору, ведь Дипперу Венди передала записку, на которой было написано «Увидимся следующим летом». И знаете, я даже согласен на такую историю в третьем сезоне, что Мейбл и Диппер уже спустя через 5 лет вернутся взрослые к своему дяде и будут уже во взрослом облике разгадывать загадки тайны Гравити Холза. Я практически на 100% уверен, что за такой огромный промежуток времени можно было бы придумать новый сценарий. Возможно даже еще круче, чем первые два сезона. И мне кажется в душе, что даже иногда сам Алекс Хирш расстроен тем, что он не выпустил третий сезон когда мог это сделать да и фанаты уже не задают столько вопросов в его твиттер потому что он вроде бы уже всем ответил если ты хочешь чтобы третий сезон вышел то поставь лайк этому ролику и подпишись на этот канал я знаю что это ничего не даст и алекс хирш никогда не увидит данный ролик но хотя бы я буду знать что моя аудитория всегда будет предана поколению gravity falls Я вернусь, честно вернусь, я приду. Yeah. Я вернусь, честно вернусь, Я приду и будет все как раньше, Будем разгадывать загадки, будем решать догадки и будем вместе с ней. ДИНАМИЧНАЯ cool.